Власова они боятся упоминать, потому что он общество слишком напоминает их самих фашист-предатель под триколор. Ну да, триколор для них это самое страшное, это вы правы, абсолютно. Они как-то не знают, как от него избавиться, и вроде его слить не могут, и, и ходить с ним тоже как-то в лоб. Да. Вот спрашивают меня, почему вас ругают либералы? Ну как почему? Потому что они видят во мне врага своего, самого свирепого врага. Что будет, когда мы возьмем власть? М? Куда денутся? Вот мы берем власть. Куда денутся так называемые либералы? А? Ну, вот мы идем с идеями народовласти. Они будут поддерживать? Нет, они выступят против народа России. Они единым контрреволюционным фронтом выступят вместе с уцелевшими путинскими чиновниками и олигархами. Вы это еще увидите. Обязательно они с ними, да они сейчас с ними в прекрасных отношениях. Они сейчас обнимаются с ними. Поэтому мы все это еще увидим. Мы их еще будем отлавливать и трамбовать по полной программе. Конечно, они нас ненавидят гораздо больше, чем Путин. Путин для них очень понятен, а мы совершенно непонятны.